Здравствуй мир, еще раз тестирую лыжу фирмы Волков в категории фрирайд до 100 миллиметров, универсал Трассу не трассы. Сегодня тестирую на трассе, чтобы было понятно, что ожидать на нее именно на трассе, потому что вне трассы уже я ее катал. Поехали! На трассе лыжа показывает... Четко своя принадлежность компании Волкал, потому что, чтобы «Волкл» не делала, на мой взгляд, получается хорошая трассовый лыжа. Вот, как бы, ребята, научились делать хороший трассовый сэндвич, и, в общем-то, зачем что-то выдумывать. Просто берем набор ингредиентов, немножко сделаем пошире, поехали. Хорошо это или плохо, я не знаю, потому что мне, в принципе, такая лыжа, ну, понравилась в катании, потому что в трассе она работает реально хорошо, она работает в стилистике хорошего среднего гиганта Мастерс, 15-17 метров, вот, очень высокий диапазон у него резного поворота, вот. Идет она как по рельсам, очень ровная в плане продольного выреза, позволяет перегружать носок и задник, переходить с загрузкой, ровно не теряет дугу, очень вариабельно по радиусу, очень цепкая. Ну реально, вот лыжа, если вы предпочитаете такой средний быстрый радиус, она действительно работает эффективно в трассовом катании, и вы точно не потеряете дни катания, если не будет хорошего пауда. Вот. В коротком повороте она выкатывает только за счет двух вещей. Это за счет своей цепкости, то есть возможности на... хорошо ее нагружать на выходе в поворот и на про про проходе поворота. И за счет э своей хорошей... Внутрянки, богатого внутреннего мира Деревянного вот, Который хорошо отрабатывает И выдает это в динамику вот. В остальном, в принципе, она немножко Как мне показалось, торсионно-пережёщена Она перецепленная, немножко подбивает в ноги Но, в общем-то, в принципе На ней настолько хорошо кататься В средней длинной дуге, что она ну, в общем-то, в принципе, не подозревает Какое-то вообще зажимание в короткий поворот То есть, опять-таки, лыжи хорошая, экспертная В стилистике гиганта Для парней, которые могут позволить себе стилистику гиганта И могут позволить себе покатать с хорошей скоростью На хороших ходах И не запариваясь вот. а В целине она ведет все ровно так же Она требует хорошего жесткого трассы Я помню ее хорошо на... Я ее тестировал в общем-то, здесь же на ворские тесте, на, же, на этом же склоне год назад э -э, был достаточно жесткий снег. И мне эта лыжа понравилась, потому что на жестком снегу она, она хорошо работает, хорошо амортизирует избитости, неровности, хорошо работает на ходах. Такая достаточно быстрая, и динамичная лыжа. Вот. Я не как бы не знаю, как бы насколько она там встанет у меня в топ. В принципе, мне она понравилась. Я считаю, это хорошая экспертная лыжа для хорошо катающих людей именно в плане универсализма Трасса и жесткое внетрассовое катание, такое немножко разбитое с каким-то перманентным ожиданием паудера, вот, и перманентным на него не попаданием ну вот я считаю, что на такой лыже человек склонный к карвингу все-таки, да, он в, катаясь в горах в любом случае покатается хорошо и ни одного дня не потеряет вообще никак то есть будет хороший паудер, он на них в принципе сможет, он будет избитый там севший снег, он на них сможет будет просто трассовое катание, в общем Тут тоже и нормально В принципе все, мне больше о них нечего сказать Я пойду за следующими Подписывайтесь, ставьте лайки, пока